Мы можем перейти к нашему следующему спикеру, Валентин Сокольников. К сожалению, мне еще не предстояло возможность с ним познакомиться лично, но я очень хорошо знакома с его историей, и она действительно впечатляет. И ту работу, которую он проделывает, это просто колоссальный труд. Валентин Законников огромное количество имеет заслуг. Это начальник отдела контроля и анализа потребительского сообщества. Нем партнерская программа компании Топ-менеджер, финансовый аналитик, выпускник магистратуры в области повышения профессиональных качеств, член ассоциации генерала мира за мир и частный инвестор. В нем сочетается огромное количество различных заслуг и регалий. Валентин нам сегодня представит также новости по нашим программам Digital Double двойники и Data Mining. Валентин, передаем вам слово с нетерпением. Также ждем потрясающих новостей. Благодарю, Ольга. Как мне видно, как мне слышно. Приветствую всех, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, где 10 хорошо и один не очень хорошо. Так, 10 баллов. Отлично, здорово. Рад всех видеть в наш субботний день. Благодарю, Драгоша, за хорошую информацию, которая нас порадовала по поводу экзамена. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, кто уже сдал экзамен. Можете даже написать в процентах, у кого сколько получилось. Я долго ждал, когда мы будем сдавать экзамены. Сидел, пересматривал свои записи. Отлично. Основная часть 65, 77. Здорово. Здорово. Хорошо. И еще такой вопрос. У нас в 8 комнатах, в 8 языках почти 2000 человек. Поставьте, пожалуйста... Единичку – те, кто впервые на нашем мероприятии, на таком вебинаре, и два, цифру два те, кто два и более. Угу. Благодарю. Видно, что у нас есть новички, также у нас есть наши постоянные слушатели. Хорошо, для тех, кто меня не знает, представлюсь, меня зовут Сокольников Валентин, я сам родом из Якутска. Сейчас... Проживаю в Москве, до этого был в армии, продолжительное время проживал в разных городах, сменял так называемые дислокации, проходил должности от офицера финансово экономической службы и до начальника финансовой части специального подразделения по охране высших органов госвласти. В компании я с 2016 года был сначала клиента, потом начал развивать бизнес и сейчас также занимаюсь корпоративным направлением именно по финансовой части. И давайте перейдем к нашему топику, к нашему дата-майнингу. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже является пользователем дата-майнинга. А кто не является, поставьте минусы. Минусы есть, плюсов больше. Хорошо, друзья, сейчас мы поговорим про дата-майнинг. Для тех, кто не знает, дата-майнинг ⁇ это наш уникальный инструмент, который позволяет генерировать новые контакты. Как все мы знаем, наш бизнес состоит из бизнеса встреч, бизнеса общения. И новые люди, они когда узнают о нашей компании, о том, чем мы занимаемся, конечно, это интересно, это необычно. Кто-то даже никогда не получал такую возможность, аналогичное предложение, но то, что мы делаем, да, мы общаемся с людьми. И дата майнинг – это тот инструмент, который помогает увеличивать наш список контактов. На своем примере на аккаунте LinkedIn у меня уже более 1 тысячи человек. Это те контакты, те новые контакты, которые у меня благодаря дата майнингу. То есть более подробно, конечно, рассказывает, наш CEO компании «Цифровые двойники» Александр Неймарк и также Дмитрий Радкевич на своих вебинарах также это говорит. Но давайте мы поговорим про цифры, как работает дата-майнинг и как это вообще все функционирует. Чтобы вы понимали, сейчас в самых разных социальных сетях более 6 миллиардов человек. То есть это независимо, это разные страны, это разные направления. Где-то мы знаем эти социальные сети, где-то мы первый раз видим эти социальные сети. Здесь, в принципе, на слайде мы это все видим. И чтобы вы понимали, один аккаунт дата может в себе помещать так сказать, до 5000 человек, это с кем он может постоянно общаться. То есть дата дета-майнинг это первый продукт. Следующий – это у нас уже будет именно работа с цифровым двойником. Цифровой двойник – это двойник на нашем аккаунте, который работает на основе искусственного интеллекта. То есть один аккаунт, цифрового двойника может общаться до 5000 человек в одной социальной сети. Соответственно, в каждой социальной сети это может быть такой аккаунт, который также сможет работать и набирать людей, набирать новые контакты, общаться с имеющимися контактами. И давайте посмотрим на аналоги других социальных сетей, как они работают и что мы можем получить благодаря дата-майнингу. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто слышал про WeChat и ТикТок? Угу. Многие слышали, да? Те, кто не знают, WeChat – социальная сеть, которая распространена в Китае, и основная, э, основная работа именно в Китае производится. Аудитория WeChat – 963 миллиона человек. ТикТок набирает обороты, и сейчас у ТикТока 524 миллиона пользователей. И Вит-Чат в некоторых странах не разрешен, например, в России Витчат не работает, но на других, в других странах он функционирует, человек может себе установить данное приложение, активировать свой аккаунт и общаться с друзьями. ТикТок – это тоже как социальная сеть, которая более такая для развлечений, можно сказать, но также она капитализирует компанию Tencent. Это китайская компания, и чтобы вы понимали, капитализация компании 630 миллиардов долларов. То есть это благодаря аудитории, благодаря тому, что люди общаются и работают в социальных сетях. Давайте рассмотрим другой экземпляр, другой пример. Это компания Facebook. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, у кого есть аккаунт на Facebook. Пока все ставят плюсики, у кого-то аккаунта нет, но его можно создать, это несложно. Для тех, кто не в курсе, не знает про историю Facebook, Facebook основали в 2004 году, был первый запуск, и уже летом 2004 года Компания Facebook, именно Марк Цукерберг, они получили первую крупную инвестицию 500 тысяч долларов от Питера Тиля. И доля Питера Тиля составила 10.2% от, от всей компании. В 2012 году аудитория уже была 900 миллионов пользователей, и компания Facebook вышла на IPO. Когда компания вышла на IPO, капитализация составила 104 миллиарда долларов. Круто, да? Ну, классно, хорошие, такие интересные цифры. Аудитория составила на сегодняшний день, составляет более 2 миллиардов пользователей, и капитализация компании 710 миллиардов долларов. Капитализация компании она у нас сейчас варьируется. Когда мы готовили слайды, капитализация была 710 миллиардов долларов в зависимости от рынка от фондового рынка США, когда акции где-то проседают, то говорят, то что Марк Цукерберг может там, за год заработал несколько миллиардов долларов или там, потерял его состояние, уменьшилось на несколько миллиардов долларов. То есть это потому, что акции на фондовом рынке меняют свою стоимость. И один доллар вложенный в Facebook в 2004 году, через 8 лет вырос и превратился в 21 216 долларов. Это мы говорим на примере Питера Тиля. Поставьте в чате, напишите, кто хотел бы э, получить 21 тысячу долларов на один вложенный доллар через 8 лет. Напишите «я хочу» получил. Кто-то не хочет. Так, кто-то хочет. То есть для тех, кто не понимает, как мы считали, элементарно просто мы берем 104 миллиарда долларов, делим на 500 тысяч долларов. Это изначально его капитал. Получается 208 тысяч, мы умножаем на 10 и 2 процента. Это получается 21 тысяча двести долларов. Вроде бы здорово, да? Конечно, сейчас у Питера Тиля меньше процент акций, потому что он продавал свои акции, да, он заработал еще больше денег, и кроме того, у него еще активы выросли в цене. Поэтому, как обучают наши преподаватели в Академии частного инвестора, главное это выработать правильное инвестиционное мышление. А теперь давайте посмотрим на результаты работы дата майнинга. Прошу включить следующий слайд. Как вы знаете, в июле 2020 года мы запустили первый продукт ⁇ Дата-майнинг ⁇ По состоянию на 24 сентября среди всех аккаунтов, которые у нас были активированы и запустили именно процесс ⁇ Дата-майнинга ⁇ из 1,6 миллиона потенциальных клиентов. Это при том, что только 60% тех пользователей, которые купили продукт датамайнинг, они только активировали свои аккаунты. И в среднем майнинг набирает по 19 тысяч контактов в сутки. Это из тех 60%, которые только активировали аккаунты. А теперь давайте мы с вами вместе, возьмите калькуляторы, возьмите ручки, давайте вместе посчитаем, как это работает. Включите, пожалуйста, следующий слайд. 19 тысяч пользователей мы умножаем на 30 дней. То есть это 570 тысяч новых потенциальных контактов в месяц. За три месяца это 1 миллион 710 тысяч пользователей. Почему три месяца? Потому что мы считаем до Нового года. И, как вы знаете, мы добавляем еще две новые социальные сети. То есть до конца... До конца сентября, в начале октября у нас уже будет контакт. И следующий шаг – это одноклассники. Итого это 5 миллионов 130 тысяч контактов. И более того, это мы прибавляем имеющуюся базу, это 1,6 миллиона. Итого почти 7 миллионов пользователей, потенциальных клиентов к 2021 году. Более того, у нас недавно состоялась интересная встреча с Александром Неймарк и Дмитрием Арткевичем. И у нас мы даже обсуждали, когда мы сможем запустить Facebook, то есть когда мы сможем поставить дата-майнинг на Facebook и а, обо всех новостях расскажет Нарик Федорович Хавратов и Александр Неймарк. Но это можно сделать. И единственное, мы хотим, чтобы это было очень чтобы мы не просто поставили, включили Facebook и постепенно-постепенно были обороты, а мы хотим, чтобы этот э, захват про, произошел очень быстро, то есть, ну, как, как захват, чтобы у нас появилось очень много аккаунтов, потенциальных клиентов также через Facebook. Для этого нам нужно много аккаунтов, дата датамайн, которые смогут нам помочь в реализации этой цели. А теперь давайте, э, мы знаем нашу цель, это 30% процентов населения Земли. Мы знаем, как, работал, как работали аналогичные социальные сети по своей истории, тот же, та же компания Facebook. И давайте мы посчитаем, как мы сможем достичь тех результатов, которые получил Facebook за первые 8 лет своей работы. Пожалуйста, следующий слайд. Для вашего понимания, 900 миллионов пользователей компании Facebook – это не все реальные пользователи. Очень много аккаунтов, которые не, не работают полноценно. Аккаунты, которые боты, чат-боты. То есть здесь у нас будут полноценные аккаунты реальных людей, которые одобри, одобрили вашу заявку, друзья. То есть что мы делаем? Мы берем 100 тысяч аккаунтов дата майнинга. В среднем мы считаем по 10 контактов в день. На моем аккаунте получается по 12, по 13 иногда по 15 аккаунтов в день, где-то меньше, где-то больше, считаем в среднем 10 контактов в день. Это 1 миллион контактов в сутки, то есть 1 миллион потенциальных клиентов в сутки. За 30 дней это 30 миллионов в месяц. За год 360 миллионов в год. И если мы это считаем на наши три социальные сети, это больше, чем 1 миллиард новых потенциальных клиентов уже через год. И таким образом, когда мы проводим аналитику, то 1 доллар, вложенный в дата-майнинг уже в 2020 году, через год может вырасти в 346 тысяч долларов при оценке компании 104 миллиарда долларов. 104 миллиарда долларов – это как оценили компанию Facebook, когда она вышла на IPO. И также один доллар вложенный сегодня в дата-майнинг может вырасти в 2,1 миллион долларов при оценке компании в 630 миллиардов долларов – это как сейчас оценивается компания Tencent. Кто хотел бы получить даже 346 тысяч на каждый вложенный доллар через один год? Напишите, я хотел бы получить такой прирост. Ну, конечно, это круто, это здорово, и для этого нам необходимо 100 тысяч аккаунтов дата майнинга. На самом деле, при диалоге с Александром Неймарк мы подсчитали то, что капитализация будет намного больше, чем 1 триллион долларов. Но чтобы не шокировать никого, и таких прецедентов... В социальных сетях в принципе еще в мире нет, поэтому мы будем, мы будем первые, кто перешагнет эту планку. Более того, нам нужны те аккаунты, те люди, которые нас поддерживают. Мы, на вебинарах также рассказывается, как можно монетизировать потом эту базу, потом как можно добавлять новые продукты, новые продажи, как мы можем получать еще больше прирост. Но элементарно на те на тех пользователей, которые мы сможем объединить вместе, это будет вот по такому расчету. То есть, да, если мы не будем добавлять никакие новые социальные сети, это будет 1 миллиард через год при условии 100 тысяч аккаунтов дата майнинга. Мы планируем также добавить другие социальные сети. У нас команда программистов работает, то есть... Проводится колоссальная работа на самом деле, чтобы мы добавляли новые социальные сети, чтобы мы увеличивали, чтобы мы капитализировались, и как вы знаете, в компании Digital Doubles 50 процентов принадлежит группе компании NEMI, соответственно, все мы являемся совладельцами этого бизнеса и каждое направление оно интересно по-своему. Но в данном случае но ну, это может дать нам огромный прирост, и, конечно, это огромный потенциал. Более того, мы видим то, как мы сейчас работаем. Если у кого-то по какой-то причине не работает дата датамайнинг, пишите в поддержку, потому что когда у меня не функционировал датамайнинг, я обратился, мне помогли, показали, рассказали, все, теперь все работает, все здорово. И еще такой момент, это мы посчитали, что через год. Кто-то может сказать, то, что через год такое не случится. Ну, через два, например, скажу, такое может не случиться. Но вот для информации, когда Джефф Безос основал компанию Amazon в 90-х годах, через пять лет он стал мультимиллиардером. То есть вопрос для вас, готовы ли вы через пять лет стать кто-то мультимиллиардером, кто-то мультимиллионером? То есть это тот срок, когда компания набирает обороты. Если готовы, напишите «Да, я готов», и я приложу максимум усилий, потому что наши усилия – это мы работаем сами, и мы также помогаем компании развиваться. И давайте поговорим про наши промоушен, как работает штуки. Сейчас есть промо-акции с продуктом дата Mining. Пожалуйста, следующий слайд. Сейчас у нас проводится небольшой промоушен, это именно по продажам дата майнинга. То есть каждый человек может принять участие, для этого необходимо совершить хотя бы две продажи в первой линии, и человек уже автоматически попадает в таблицу, где будут вести подсчеты. И следующее, это нужно делать продажи у себя в структуре, у себя в сети, когда люди также делают продажи дата майнинга. То есть и когда... Человек делает продажи сам, у него делают продажи его команда, его организация, соответственно, идет накопление баллов. И давайте следующий слайд, как у нас работают баллы. Как работают баллы, можете посмотреть у себя в личном кабинете. 100 призовых мест и призовой фонд, половиной тысячи баллов на токены КРУ. И первое место – это личный коучинг с Андреем Федоровичем Хавратовым, плюс ноутбук на выбор и плюс 1 тысяча баллов на токены КРУ. Второе место – ноутбук, баллы на КРУ. Третье место – смартфон, любой на выбор. четвертое – веб-камера. Пятое место – микрофон и специальная лампа для того, чтобы проводить более качественно вебинары, специальные лайвстримы и так далее. В данном случае я себе заказал классный микрофон и делал, сравнивал, как было до и после, конечно, с микрофоном. Очень, очень здорово. И с шестого по сотое место – это будут баллы на токены КРУ в подарок. И чтобы… Вы знали, давайте перейдем к следующему слайду. Сейчас у нас проводится так называемая кибернеделя, когда продукт Data Mining может приобрести любой пользователь, который зарегистрирован в компании, в группе компании Nami. Здесь у нас на слайдах про скидки. Скидки, к сожалению, закончились, кто-то уже не успел, но в данном случае... Раньше все распространялось только на членах VIP-клуба. Сейчас продукт ⁇ Дата-майнинг ⁇ доступен абсолютно для каждого участника. И хотелось бы донести, чтобы все понимали, нет цели продать продукт ⁇ Дата-майнинга ⁇ нет цели собрать по 100, по 150 юнитов, по 250 юнитов с человека. Наша цель ⁇ это увеличить количество аккаунтов дата майнинга. То есть даже если у вас есть социальная сеть, но вы ее не пользуетесь, подключите аккаунт дата майнинга. Тем самым мы увеличиваем количество наших пользователей, мы увеличиваем наших новых клиентов, новых потенциальных клиентов. Каждый раз мы можем делать э, такой, так называемый партизанский маркетинг, потом делать продажи, но когда у нас больше количество людей в наших социальных сетях, когда мы объединяем всех людей через наш продукт Data Mining, а потом мы уже внедряем наш продукт цифрового двойника, который уже будет вести работу именно по эскалации, нахождению потенциального покупателя и уже дальнейшей рекомендации, продажи, приглашению на какой-то вебинар, встречу, на продукт. То есть тем самым мы будем еще сильнее увеличивать свою стоимость. И чем больше людей у нас включит аккаунт дата майнинга, тем быстрее мы придем к отметке 100 тысяч аккаунтов. Наша отметка 100 тысяч аккаунтов, потому что когда будет больше чем 100 тысяч аккаунтов, ну, на самом деле нам это не особо уже будет интересно, потому что к тому времени мы можем захватить, если так можно правильно сказать, мы можем получить более 5 миллиардов. пользователей в самых разных социальных сетях. И даже если кто-то будет говорить, то что есть люди, у которых нет социальных сетей, ну хорошо, у них нет социальных сетей, с ними можно будет общаться напрямую. Если у кого-то есть в друзьях такие люди, которые интроверты, то есть они закрыты от внешнего круга общения, они ни с кем не общаются, они закрыты в себе. У меня тоже есть такие друзья в социальных сетях, и чтобы вы понимали, они, у, у них тоже есть друзья – то есть каким-то образом через правила шести рукопожатий мы можем добраться даже до самых скептиков, самых, которые не верят, тем самым мы будем постоянно увеличивать и наращивать свою базу. Так, у нас слайды уходят, да? Хорошо. Угу. Благодарю. Какие социальные сети можно подключить? Работает пока только LinkedIn, скоро будут контакты одноклассники, следите за новостями, следите за всеми новостями, смотрите вебинары, то есть каждый раз мы растем, развиваемся, мы добавляем новую информацию, потому что мы не стоим на месте. И благодарю всех за уделенное время, за ваше присутствие и хотелось бы передать слово Ольге.